И снова всем welcome! Это снова я. На этот раз речь у нас пойдет про компьютеры. Все вы прекрасно знаете, что Япония – это одна из стран, которая производит огромное количество игр. И также в Японии вы можете найти компьютерные магазины. Не только с приставками, хотя в Японии очень популярны всякие приставки Nintendo, там PlayStation, но также и компьютерные магазины. Коих, кстати, не очень много. Несмотря на то, что японцы вроде как любят играть в компьютерные игры, но они больше всего любят играть уже, ну, как бы, в переносные приставки. Ну, по крайней мере, это поколение детей. Так вот, сейчас я покажу вам обзор, небольшой обзор магазина Softmap, который, ну, здесь вот отстроился. До этого здесь был скромненький магазин-комплектухи, а сейчас здесь очень большой... Магазин, вот как вы можете видеть, это минимум два этажа, может даже и три они занимают. И внутри продаются игровые компьютеры, игровые ноутбуки, комплектующие игровые, мониторы, также ну, кресла и разного рода атрибутика это одежды и, и аксессуары для игроков. Ну или для тех, кто увлекается киберспортом. Ну что ж, пойдем посмотрим, что внутри. Начнем мы с ThinkPad. Ну, это, как вы можете видеть, обычные ноутбуки. Немного модернизированные для игры. Как вот, например, такой Legion. Это бюджетные игровые ноутбуки, скажем так. Можно за, за недорого, в принципе, в пределах 120 тысяч йен купить себе игровой ноут. Игровая секция рогов. Игровые ноутбуки ROG. Это модели уже более продвинутые, как вы можете видеть. Также здесь продаются телефоны Рог. очень редкие, кстати. Я их в России вообще не встречал. Пожалуйста, вот. Рогфон Phone 19, а 119 тысяч 500 стоит. Ну и разного рода тут атрибутика, это уже для сетевых игр, то есть разные роутеры, Монитор, вот, кстати, вот У меня, по-моему Ну, не такой, но ну, ну, по Почти, это вот 4К Игровой Я себе брал 2.7К Ну, потому что мне 4К, как бы, без надобности Пока что Пожалуйста, вот, высокоскоростные э, Модемы Wi-Fi, вернее, эти роутеры 2 Гигабита Плюс Гигабит здесь Или же вот, такой вот модель взять можно также вы можете здесь прям поиграть это очень удобная э, скажем так магазин когда вы можете в магазине прямо опробовать скорость и настройки разных игр там по потыкаться и посмотреть что вам лучше ну также здесь это вот мышки клавиатуры это роговские пожалуйста наушники для поклонников азу срок это прям вообще идеально здесь ну так, что ж, мы начнем, наверное, вот с этого зоны. Это у нас Omen. Насколько я помню, да, это компьютеры Omen. Таких компьютеров я вообще не видел никогда еще в жизни. Не знаю, возможно, и вы тоже. Возможно, для вас это будет новое какое-то открытие. Стоят они, конечно, непомерно дорого. Почти полмиллиона йен. С характеристиками там i 7740 x GeForce, 1080Ti 64 оперативки 512 SSD, 3 гига HDD весит 25 килограмм вот эта бандура, охренеть, это просто огромный вес для компьютера ну и монитор это конечно да шикарный такой он диагональ я не знаю 30 может даже больше как видите он выгнутый такой игровой монитор клавиатура тоже как вы можете видеть, Оман клавиатура такая с красной подсветкой ну классно выглядит, конечно ладно, не будем заострять внимание здесь также есть аркадные э, приставки для любителей аркадных игр, те кто любит ну, именно вот такого плана джойстики, пожалуйста, можете купить уже готовый джойстик уже для компьютера, скажем так джойстик платформы также вот, пожалуйста, Alienware корпус и к нему мониторы Алинвары будут. Также здесь вот Омановские ноуты с этой стороны. Пожалуйста. Вот они так выглядят. Это вообще уникальные ноты. Я еще первый раз с этих в Японии видел. До этого только в интернете читал. Но в целом классные вещи. Ну, дороговато, конечно. Дороговато. Пока что за 10-60-20 манов. Ну, то есть, грубо говоря, 200 тысяч это дороговато, я бы сказал. Можно и подешевше найти. А это у нас VR-девайс. Тут гейминг-зона у них начинается, пожалуйста. Вот она выглядит очень круто здесь, конечно. Вы можете опробовать разного рода э, девайсы игровые, в том числе и VR. И это все бесплатно. Не нужно ничего не платить. Можете просто даже, если вы живете рядом, приходить играть здесь. И тут предаторы здесь продаются. Асер. Ну, то есть это отдел уже Асера идет. То есть, пожалуйста, вот здесь мониторчики не вот здесь тоже Бенк с этим с диагональю тоже около, наверное, да, 35, 35. Видите, я ошибся, значит, там тоже примерно 35, даже может больше был. 156 тысяч стоит ген Ну, не знаю, на рубли 70, наверное, что-то такое будет. 70 тысяч. Я не буду вдаваться в технические характеристики. Я вам просто покажу, как это все выглядит, как здесь все оформлено. Это очень интересно посмотреть просто вот так вот даже. Взглянуть как бы на новые корпуса. Я их таких не видел еще просто в продаже. И Вар вообще как бы она является одной из топовых фирм по производству игровой техники, типа ноутов, там, компьютеров. Стоимость, конечно, потрясающая. Вот, пожалуйста, полу-лимона йен пожалуйста, отдавайте, ну, 254 тысячи рублей, даже больше, наверное, с налогами там выйдет. Здесь также есть вот наушники, логикуловские. Тут разные компьютеры тоже от Асера. И мы приходим в такую уже игровую зону, где достаточно много разных эм, производителей собрано. Ну, в данном случае это MCI. Это mci отдел. Здесь много очень ноутбуков от MCI. У меня, кстати, первый мой ноут был тоже от MCI игровой. Также здесь Asus идет. Вот он, роговский. Republic of Game. Вот, соответственно, ну, стоимость. Что тут показывать, я вам думаю, это смысла нет. В интернете можете глянуть, что по чем стоит. На рубли, в принципе, все перевести. Но для примера, вот, 258 тысяч йен за i7700 HQ, значит 256 гигабайт SSD, 1 терабайт HDD, значит видеока 1070, DDR, сколько тут у нас памяти, 16 гигабайт, DDR4. Ну вот такой вот ноутбук. Но что хорошо брать уже игровые ноутбуки, то что в них охлаждение продуманное. Я тогда брал себе MCI, в нем охлаждение было не продумано у меня... Пару раз видюха горела, я менял Ладно Тут что у нас, логикуловские Техника пошла Логикул А сус вот мониторы, это игровые Вот кстати Вот вот у меня примерно, наверное, вот Типа такого вот, игровой монитор Да, 144 герца Он в бусте дает 165 Хороший, а вот Вот он, вот этот вот, который, да В бусте 165 дает, который максималка очень классно играется, если какие-то там даже эти, ну, видюха, если тянет там больше 100 Гц, это прям очень заметно, по сравнению с 60 вообще не сравнить. То есть раньше я играл, у меня ноуты, вот в чем плохо в игровых ноутах, у них 60 Гц максималка. Вот, есть, конечно, у которых 100 Гц, но они стоят запредельно, а те а, мониторы, которые вот для компьютеров продаются, они, конечно, дорогие, вот игровые, они 165 Гц, вот он сколько стоит чтобы не соврать. Ну вот он, 100 тысяч стоит. Вот этот монитор. Я его брал примерно за такую же сумму. Очень классная вещь. Рекомендую, если вы там игра... играть любите в компьютер. То есть... Да, и вот он как раз 2.7. VQHD качество у него идет. Очень классный монитор, мне нравится. Четкий, все хорошо, плавно идет, прям вообще. Нет нареканий. Ну, вверху телевизор соответственно показан. Чтобы вы сравнили различия между телевизором 60 герцовым и 165 герцовым э, монитором. Ну, соответственно, здесь тоже вот идут разные HP-компьютеры игровые. Можете посмотреть. Видно, да, g компьютер. Это японская контора тоже собирает э, игровые компы. Это Maus, вот они как бы оригинальные, то есть они компьютеры Maus, но у них есть игровая направленность тоже у них в этой фирме фирмы Maus. И она называется g -Tune. они уже делают там вот именно Компы такие для игр Пожалуйста, вот Тоже монитор Asus 144 Гц Выпуклый такой, ну точнее, вогнутый такой экран Но мне они, честно, не очень нравятся, вогнутые экран, Их не очень удобно смотреть, если ты сбоку где-то находишься. Надо смотреть именно прям вот, как бы перпендикулярно, посередине. Также здесь вот еще есть мотоспорт, это, автоспорт, вот показывают, там, да, разные виды игры. Тоже на, это тоже игровой монитор. Вот как раз как там стоял рок. 165 Гц, 27 дюймов. Вот, это значит у нас мониторы АОК. У них разные есть тематики, вот есть даже монитор, где 240 Гц, вот, пожалуйста, максимум 240 Гц. Правда, я не знаю, какой комп потянет 240 Гц, это надо... Наверное, на 2080 уже rtx пробовать. Но, в принципе, это реализуемо. Здесь, в Японии, вы можете собрать себе помп, который это потянет. Правда, он будет стоить там, конечно, ну, нехило так. Но также здесь вот у них показаны как компьютер Маус, они э, украсили лентами LED вот эти. Подсветочки такой выглядит прикольненько. Ну, и монитор Огон. Прямо называется, вон, Огон. HyperX. Пожалуйста, HyperX здесь можно приобрести. Все для игроков. Вот, кстати, вот там ребята уже тут режутся во что-то. Мыши, пожалуйста. Steel SteelSeries, Kogar, Asus, Рок, Corsair, Razer. То есть, все, вот, можно окрестить это место, как рай для геймера. Пожалуйста, джойсики, всякие разные. Игровые вот эти вот консоли аркадные, которые для аркадных игр. Также здесь Razer есть отдельно э, отдел на Razer, именно который ориентирован. Здесь стоят игровые контроллеры Razer, которые вы можете погамать. Это клавы, мышки, там рули... Вот, пожалуйста, здесь вот у них клавиатуры. Можете прям сразу приобрести. Попробовать, если вам понравилось. И сразу приобрести. Вот тут вот чувак уже. Прогеймер. Сидит в эти аркадные автоматы. Рубится. Ну, здесь вот разного рода. Ну, кстати, здесь же можно, кстати, и поиграть в игры, которые вышли вот недавно. Вот новенькие какие-нибудь опробовать, как оно на новом оборудовании будет. Также здесь можете вот приобрести наушнички если вам какие-то понравились наушники вот здесь полно наушников коврики и так далее дальше что у нас там логикул -Cool идет мы сейчас здесь еще глянем вот здесь и наушники тоже очень знаменитая фирма и здесь же находится у них логикул -Cool. пожалуйста все в синем цвете так оформлено прикольно пожалуйста вот клавиатура ну вот это примерно цена почем она стоит Мышки, наушники Есть недорогие модели, есть дорогие модели Тут как бы уже в зависимости от вашего пожелания Что хотите То есть, если деньги есть, можно купить и подороже Кстати, LogiCool одна из... но ну, это это Logitech, грубо говоря Тот же самый, просто японский бренд Просто в Японии он называется LogiCool А во всем мире в основном он называется Logitech Хотя, не знаю, может, еще другие страны их тоже называют как-то так же. Ну, вот, пожалуйста, здесь вот есть разного рода наушники. Можно приобрести. И Softmap, кстати, я вам так скажу, это недорого. Вот в Японии, в японском магазине, в японских магазинах, точнее, Softmap один из дешевыйших магазинов, который по продаже разных компьютерных атрибутов, компьютерных техники, ноутбуков и комплектухи. Так, ну что, тут вот, тут вот, кстати, вот наушники, пожалуйста. Можете за за забрать себе любые наушники, грубо говоря, которые понравятся. Вот послушайте, Это вот, вот это сделано, чтобы можно было слушать, да. Вот снимаете с этого манекена, впиндюриваете в этот штекер, да, и слушайте. Вот так вот здесь еще есть, и тут галерия. Вот у меня был первый мой ноут, была галерия. Хорошая штука. Но я, как я уже говорил, охлаждение было хреновое, и дюхи горели. Ладно, пойдем посмотрим, что еще здесь есть. Комплектующие для компьютеров игровых. Такой вот вход наверх. А вот тут находится у них разный став, который продается. Одежды, студия для ивентов. Если какие-то игры, например, там 5 на 5, контра или еще что-то. Вот здесь, пожалуйста, они могут. Склеснуться. это вот сиденья, тут еще продаются также, игровые, небольшой такой магазинчик, здесь вот очки разные, компьютерные, разные футболки известных ТИМ. А, здесь только матери, пожалуйста, вот материнки, большой выбор, можно выбрать себе любой. пожалуйста, выбор жесткий. SSD и обычная, сервисная зона. Вот так выглядит сервисная зона в японском магазине компьютерном и Смартфоны, компьютер. можете в ремонт отдать Можете спросить, как настроить и Помочь, чтобы вам помогли Настроили, пожалуйста, блоки питания здесь Я себе брал Такой вот, 750, по-моему Сейчас уж точно не помню О, да, да, да, я брал такой ну, здесь вот есть тоже. Можно выбрать любой блок китай на вкус и цвет, говорится. процы. А9. А9 сервис 129 тысяч стоит. Да, неплохо да. Ну вот, пожалуйста, asus 2080 RTX. 14 000. но с налогом 123. Вот еще 129 дуал. Тут Turbo и дуал. MCI. Что еще здесь есть? За так, за так. 12 тысячи. Кому интересно, потом сами переведете там себе в это. Ну, 1080. Там нужны RTX. Вот так RTX. 2080, 122 тысячи. Конечно, 2080 это дороговато, лучше брать 2070, выгоднее выходит. Пожалуйста, вот видюхи. Тут и 1050 есть, 1050, 10.50 Титаниум, 1070 и 2070. Вот пожалуйста, 2070. Самый оптимал сейчас брать. Ну вот, например, да, МСИ 90 тысяч йен. Это 45 тысяч рублей примерно так. РТХ. 2070 Спасибо. Вот в принципе и все Вот такой был магазин Map, компьютерный С игровой зоной С разной атрибутикой Если вам понравилось Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки Если у вас остались какие-либо вопросы Сдавайте в комментариях Также не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы получать уведомления о новых видео Ну и делитесь этим видео с друзьями С вами был Дэн до новых встреч!